Друзья, и снова здравствуйте. И сегодня я решил поделиться с вами очередной хорошей новостью. А, дело в том, что сегодняшний такой, скажем, турнирный, турнирный день, турнирная ночь, она прошла тоже, в принципе, довольно-таки хорошо. Нам а, получилось заработать а, в пределах там около 10 тысяч рублей. И хотел с вами поделиться этими результатами. Айда, Максим! You did pretty well in a recent tournament. Друзья, также хочу извиниться за свое состояние души, так сказать. Дело в том, что я лег сегодня где-то под утро, в 7 утра, и сейчас 10 часов утра, то есть я встал в 9, там нужно было сделать какие-то дела. И приехал я домой. Сразу записываю данное видео. И давайте посмотрим на наши результаты. Как мы видим, 3 -4 2021 год. И вот принципе, вчерашняя серия турниров. Но я думаю, их больше было. Я не стал там еще открывать вкладку. Здесь у меня последние 10 стоят. Ну, э, на данный момент у меня получилось э, с одного турнира заработать э, 87 долларов, 79 центов. С другого доллар 44. Э, еще плюс 30 долларов 70 центов и 0.41 так, друзья, теперь нам нужно посчитать я решил сложить все что мы выиграли в правой стороне, как вы видите, доллар 44, 87, 30 и 0.41 у нас получилось 120 долларов 34 цента далее я тут решил вот такой сложный подсчет выставить то есть мы складываем ту всю сумму, которую мы вложили в турниры это 2 доллара 20 центов плюс доллар 10, но я не буду перечислять. Она получилась 18 долларов 15 центов. Это мы вложили. А призовые вышли, как я уже сказал, 120 долларов 34 цента. И в итоге в зеленом кружке мы 120 долларов 4 цента отнимаем. Вложили которые 18 долларов 15 центов. И на руки чистыми у нас получилось 102 доллара 19 центов. Друзья, и сразу я решил перевести их по курсу долларов. 102 доллара у нас будет равняться в рублях 7594 ,76 рубля 76 копеек. Ну вот такой результат у меня, в принципе, получился за сегодняшнюю ночь. И хотелось сразу предупредить, что не думайте, что это так легко получается зарабатывать деньги. Может, кто-то захочет, скажет, там, вот, смотри, там, парень зарабатывает дома там по 7 тысяч там по 5 тысяч по 100 тысяч а, хочу сказать что друзья этому нужно учиться я в своих некоторых видео а, объясняю моменты эти а, много сейчас обучающего хорошего материала можно найти в интернете в принципе можно самому обучаться как я вот обучаюсь здесь несложно но также хочу сказать что это нелегко играть в покер и зарабатывать деньги. Поэтому в первую очередь всегда, как говорил Ленин, учиться, еще раз учиться, и только потом у вас будут результаты. 70-80% обучения и 20% работы. Поэтому, друзья, спасибо всем за внимание. Спасибо, что поддерживаете меня на канале. Комментарии пишите, просмотры делайте. Спасибо. А мы увидимся в следующем видео. Очень признателен вам. И до следующего раза. Всем пока.